Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета вошла в топ 70 европейских бизнес-школ по данным рейтинга QS Global MBA Rankings. Важно, что КФУ впервые участвовал в данном рейтинге и сразу же вошел в топ, расположившись в диапазоне 61% плюс среди вузов Европы и в диапазоне 201% плюс в мировом зачете. Оценивалась программа MBA. Всегда МБА или мастер программы мастерство администрирования, это считается, ну как вам сказать, лицо э, университета. Очень важно, если мы позиционируемся себя как университет 3.0, переходящий в 4.0, э, иметь мощную продвинутую программу МБА, э, для того, чтобы показать, насколько хорошо мы связаны с промышленностью и насколько можно э, глубокие прикладные э, знания получить в нашем университете. Программа MBA занимается подготовкой менеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективного управления устойчивым бизнесом и адаптированных к современным условиям внешней среды. Программа MBA Казанского федерального университета имеет большую историю. Она была создана в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и финансов и французской высшей коммерческой школы «Эсидек» на базе высшей школы бизнеса КФУ, основанной в 2000 году. Сейчас уже география расширилась, еще активно участвуют и другие вузы, и в первую очередь группа Месоедова, это программы MBA, это Ранхикс. Если раньше у нас был общий менеджмент, general management, так называемое направление, сейчас у нас успешно реализуется в партнерстве с крупными предприятиями специальные программы в медицине, в IT и это в сельском хозяйстве. Методология рейтинга QS Global MBA Rankings располагает оценку по пяти основным показателям. Трудоустройство, возвратные инвестиции, предпринимательство и выпускники, академическое превосходство, академические группы и их разнообразие. У нас э, довольно-таки достойно оценены наши выпускники, э, их э, уровень работы, э, уровень э, Материальная сторона наших программ, но нам стоит поработать над узнаваемостью нашего университета в части работы с работодателями и совершенствование сбора некоторых показателей, как трудоустройство наших выпускников, например, в частности уровня MBA, чтобы мы получали какую-то некую обратную связь от них. К в предыдущем рейтинге 2019-2020 годов российские вузы не были представлены. В этом году Россию представили КФУ и МГИМО. Диана Шлинкова, Басова,